Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем наблюдать за тяжелым немецким танком Е100 под управлением Игрок у нас, не знаю имени Ну да, кстати, иногда это бывает проблемой Установил какую-нибудь новую игру, регистрируешь аккаунт, а ник придумать не можешь Ну или которые ты хочешь, они бывают частенько заняты а иногда вот так. Сидишь, 5, 10 минут. Пробуешь и не получается. Ну, бывает такая проблема иногда. Так, карта у нас, кстати, называется Фьорда. И пока я все это говорил, счет у нас уже становится 0-3. Ну, ничего удивительного, еще не, не. И не такое мы еще видели. Не удается здесь пробить Progetta 54. Хотя индикатор бронепробития был зеленым, но не срослось. Но тем временем союзники размочили счет. Маус пошел вперед, да? Броня крепка. Сразу. И оставшиеся все противники тоже полетели за Маусом вперед. Есотый, ну. Ну, что тут будешь делать? Да, не дает в борт зайти вражеской восьмерке. Остается тут в одиночку против троих противников. Надо как-то отступать и помочь, по-моему, здесь некому. Но ну, если только там Е-50 обратит внимание, что Е Сотому надо помочь. Ну нет, по-моему, у него там свои дела. Что-то там непонятное происходит. <coughs> С Маусом. Ну, здесь повезло, конечно, Е Сотому. Что Маус там как-то упал на бочину. ФВшка, не знаю, по-моему, пытается его перевернуть. Ну, нет, по-моему, он, ну, может быть и пытался, но понял, что это просто невозможно. Здесь, конечно, ЕС сотому не шуточно повезло. Иначе, мне кажется, он долго бы не продержался против сразу трех тяжей. Ну, в первую очередь здесь, конечно, надо разбираться с ФВшкой. Он представляет наибольшую опасность. Там еще сейчас на миникарту смотрю Сзади две ПТшки Т-30 и Т-110Е4 Не знаю, пытается их там крутить Е-50М, но навряд ли долго Он это сможет сделать Я... Ладно, еще одну ПТ-шку крутить Но две ПТшки Вовремя здесь Е-100 заметил Не дал проджеты 54 Зайти с тыла Все там Е-50М уничтожен Надо срочно что-то делать И знаете, сейчас эти две ПТшки подоспеют и Есотому не сдобровать. Ну, там Чарфутур, да, по-моему, выручает в этой ситуации Есотова, уничтожает Т-30. Ну и тем самым остановил. Пыл, охладил, так сказать, 110 -го. Да, все какие-то цифры, цифры, но ну, я целиком название танков не озвучиваю, а то это будет слишком, слишком долго. Ясоты сначала решил забыть про Мауса, думает, ну его нафиг, потом все-таки подумал, ну, развернусь постреляю, да, бой все равно скоро закончится, союзники почти все уничтожены, а так хотя бы больше урона будет, да или кто, кто, кто да, вдруг приедет и перевернет этого, этого неудачника. Вот сейчас не повезло, Альфа не прошла, придется еще один раз сделать выстрел по Ясоту. Счет уже становится 9-13. Е-100 готовится к наступлению противников. Повернул здесь корпус Праджетта, чтобы спрятать свое НЛД. Т-110Е4, да, так ехал, ехал, потом... Блин, а куда стрелять-то? НЛД не спрятано, а так пробить проблема. Ну, только если голдовым снарядом в этой ситуации можно было е сотого пробить. Сейчас лучше, наверное, на Мауса Внимание, все-таки не обращать. Скоро там оставшиеся противники подъедут, да? Есоты еще, да, там проявляет признаки активности. Он даже сейчас выстрел произвел. Ой, Есоты, Маус, извиняюсь. ну вот аккуратно, а то, чем черт не шутит, еще возьмет и пробьет. Ну, вот так оно и происходит. Почти на полтыщи. Еще один противник, уже четвертый Здесь все шотные Можно даже попробовать кого-нибудь тараном добрать Он заезжает сзади, ТВПшка Начинает разряжать барабан Раз не пробил, два не пробил Три пробил Четыре опять не пробил Ну, тут вес этому, конечно, везет Просто не шуточно Не дать, не дать Скорпиону зайти, ну что делать не пробивает Скорпион. Уже 10 тысяч почти урона нанесенного. Просто какая-то вообще непонятная вещь тут творится. Противники заезжают с кормы и не пробивают е Это просто что-то невероятное. Опять выезжает ТВПшка. Не стал разряжать барабан. Производит один выстрел и прячется. Отправляется в ангар. 6 Шестой. Маус, Лежа, на богу, продолжает за этим наблюдать. А лучше его все-таки уничтожить. А то один раз пробил, там может еще разочек сможет выцелить. Все, минус Маус. И теперь один на один со Скорпионом G. Скорпион для Есотова шотный. А Есотой для Скорпиона нет. Как минимум два снаряда придется Скорпиона использовать, чтобы Есотова уничтожить. Куда-то скорпион уехал, спрятался, будет сидеть теперь в кустах. Сидеть и бояться. 7630 натанкованного урона. Что в нынешнем рандоме показатель весьма весьма достойный. Я вот не обратил внимания, кстати, да, голдой там вообще стрелял кто-нибудь или нет. Вот сейчас, по крайней мере, одни там обычные базовые снаряды. Золотых не видно. Ну, там Е-100 даже кормой неплохо потанковал. Что вот меня тоже не, не, не, в большей степени удивило. Тем более, вот такой ПТ-шки, как Скорпион. Там про непробитие на уровне десяток. Должен был, в принципе, без проблем пробивать. Ну, или уже просто противники почувствовали вкус победы. Там, да, торопились быстрее, там быстрее выстрелить, чтобы получить какую-то домашку. Рассчитывали на то, что Есоты будет очень быстро уничтожен, да, поэтому стреляли там особо не выцеливая какие-то места. Кто-то, может, вообще стрелял на автозахвате. А это вот иногда приводит вот к таким вот печальным последствиям. Ну, для противника. Для Есоты вот и как раз наоборот. Что-то там союзники продолжают переписываться в чате. Ну, еще целых 6 минут на то, чтобы обнаружить Скорпиона. Но если Скорпион захочет, Есота его найти не сможет. Мало того, что Скорпион достаточно быстрый по сравнению с Есотом, да, если сравнивать. Он может куда-нибудь заехать, он туда на горку, встать в какой-нибудь куст. И засветить его будет, ну, не то что прям невозможно, но очень проблематично. Остается уповать только на то, что Есот ему повезет. Ну, тут немалую степень важности имеет, на да, насколько там, э, блин, как показатель там называется? Обзор, обзор, да, насколько прокачан обзор. Ну, тут уже практически, да, только методом тыка надо угадывать. Ну, Скорпион в любом случае раньше обнаружит Есотовый. В засвет он может попасть только если выстрелит. Если он сидит в кустах. Ну, он, естественно, в кустах. Где ему еще находиться? Есоты, наверное, недолго думает, походу, решил встать на захват. Вот, попадает в засвет, выстрел будет. А с какой стороны? С какой стороны прилетит? Вот, прилетает слева! Ну, при определенном везении для Скорпиона и невезении Есотова, Скорпиону достаточно одного снаряда, чтобы Есотова добить. И у, и у него достаточно времени, я говорю сейчас, да, про, про выжившего одного противника, чтобы объехать вот эту большую горку и заехать с другой стороны. За полторы минуты он это успеет сделать. Поэтому, мне кажется, Есотому надо как-то довернуть налево ромбом стать по-хорошему. Ну, это опять же все, да, насколько Скорпион хорошо умеет играть. Потому что я думаю в любом случае, вот, в, по крайней мере в этой ситуации, оставаться наверху смысла здесь никакого не было. В любом случае, да, вон и союзники подсказывают на карту, что Скорпион возможно будет объезжать. Вот, Есота и доворачивает немного налево. Остается 30 секунд. Скоро должен уже быть где-то на подходе. Если он, конечно, поехал. Ну где же он? Остается всего 20 секунд до захвата. Ха -ха, опять кормой танкует е Везет, везет.